Всем привет, с вами Нано Аква. Хотел бы рассказать вам об основных причинах, почему могут умирать креветки в аквариуме. Начнем с самого начала, с запуска аквариума, а точнее с его обустройства. Грунт, декор, коряги, которые мы будем использовать при декорировании аквариума, должны быть нейтральными. Проверить это можно будет следующим образом. Помещаем все в осматическую и дистиллированную воду и наблюдаем за параметрами ТДС метра. Если значение растет, значит что-то фонит и такие материалы лучше не извиняются. Использовать в креветочнике следующая самая распространенная ошибка из-за которой умирают креветки это желание сделать все здесь и сейчас после того как мы оборудовали весь аквариум ни в коем случае не забываем об азотном цикле который должен сформироваться сажать креветок в только запущенный аквариум можно минимум через месяц а лучше даже позже если конечно мы не используем бактериальные препараты для быстрого запуска с их помощью этот срок можно будет ускорить если данными препаратами не пользуемся то спустя месяц тестируем воду на показатели аммония и нитритов их содержание должно равняться нулю после чего можно запускать креветок предположим прошел месяц азотный цикл в аквариуме сформировался и вы купили креветок не спешите сажать их в новую воду не поленитесь и купите капельницу прокапав креветок пару-тройку часов сравняв параметры воды только после этого можно выпускать креветок в аквариум 4 5 6 7 причина по которой могут умирать креветки заключается в воде которой мы делаем подмены а точнее как мы это делаем к смерти креветок может привести резкое изменение параметров воды в аквариуме а как известно в водопроводе вода не слишком стабильная и меняется в зависимости от времени года помимо этого в такой воде содержится хлор исходя из чего и рекомендуют отстаивать воду перед внесением в аквариум справиться с этими двумя проблемами можно с помощью специальных кондиционеров которые избавляют воду от хлора и тяжелых металлов или с помощью установки фильтра обратно осмоса также при подмене необходимо следить за температурой воды которую мы вносим она должна быть такой же как и температура воды в аквариуме или близка к ней так как резкое изменение температуры воды креветки могут не пережить и четвертый момент за которым стоит следить это количество подменяемой воды не стоит делать слишком большие подмены или слишком часто вполне достаточно менять 15 20 процентов один раз в неделю что касается параметров воды о них мы с вами уже говорили в одном из предыдущих видео. Ссылка появится в верхнем правом углу экрана. Но добавлю, что если вода в креветочнике будет слишком мягкой, это значительно затруднит линьку креветок и может привести к их смерти. Также креветки очень чувствительны к содержанию кислорода в воде, которого должно быть как можно больше. Поэтому не стоит пренебрегать аэрации в аквариуме. А также нужно следить, чтобы не было резких скачков кислотности. Именно по этим двум причинам не рекомендуется подача углекислого газа в креветочнике. Часто основным растением в креветке является мох, который косвенно может повлиять на поддержку креветок. Когда мох отрастает, нижняя его часть становится сильно затемнена, и до нее не доходят питательные вещества. Это зачастую приводит к ее отгниванию. Вследствие чего в аквариуме повышается содержание аммония, который может погубить креветок. Именно это не так давно произошло у меня. В аквариуме с креветками голубая жемчужина начал интенсивно отгнивать мох. Я этого не замечал и долго не мог понять, почему в этом аквариуме время от времени я нахожу мертвых креветок. Сейчас оставшийся креветок я переселил к тиграм, где, скорее всего, они теперь и будут жить. А в этот аквариум через время запущу новых креветок. Это не значит, что теперь нельзя заводить мох креветочники. Напротив, он выполняет важную роль. Но следите, чтобы мог да и впрочем другие растения не начали гнить. А если это произошло в срочном порядке избавьтесь от гниющей части. Летом креветки могут пострадать от повышенной температуры воды в аквариуме. Следите, чтобы температура не повышалась выше 26 градусов, а лучше 25, избегайте перекорма. Так как большое содержание корма в аквариуме, аналогично с гниющими растениями, может повышать содержание аммония, что вследствие приведет к отравлению и смерти. Креветок. И крайний момент, который мы сегодня рассмотрим, из-за чего могут умирать креветки, это большое содержание меди в воде. Креветки очень чувствительны к этому элементу, поэтому стоит воздержаться от содержащих препаратов. Что касается удобрений, если внесение их необходимо, то делать это можно, так как в удобрениях содержание меди крайне мало. Но я не рекомендую вносить креветочник удобрений больше половины дозировки от заявленной производителем либо можно применять удобрения, в которых не содержится медь. На этом все, если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока!